Всем привет, с вами Макс Трепьев и давненько у нас с вами не было жилого комплекса РАЗДУТ. На самом деле у нас здесь появилась действительно интересная квартира, она верху цены, но поверху цены она оправдана, потому что в ней действительно очень хороший ремонт. Мы буквально через несколько минут на нее с вами зайдем, но для тех, кто вообще никогда еще не был знаком именно с недвижимостью Сочи, с жилым комплексом РАЗДУТ-3, давайте я вам просто расскажу, что мы находимся с вами недалеко от моря это единственный хороший мол в Сочи, и он находится здесь. До центра города, именно пешком, до морского порта 4 километра, то есть примерно в районе часа пешком. То есть можно без всяких проблем прогуляться. Рядом с нами находится школа, рядом с нами находится садики и вся инфраструктура именно для жизни. Сам раз, два, три расположился именно на такой вот низиночке на равнине вдоль реки Сочи. Она вот за этим домом, я вам ее из квартиры покажу. Сам три действительно располагается на большой территории То есть здесь есть детские площадки Там вот у нас находится баскетбольная площадка То есть огромное количество детей Как здесь, так и там, так и вокруг Где-то бегают Территория наконец-то стала закрытой Потому что раньше она была открыта, То есть сюда могли заехать, запарковаться кто угодно На сегодняшний день поставили шлагбаумы И проблема с парковкой как-то более-менее разрешилась Первые этажи занимают у нас парковочные места Какие-то сдаются, какие-то продаются Но мы сейчас не об этом Верх этаж вот второй это у нас коммерция коммерция здесь действительно большая то есть есть вот блин кофе кстати обязательно зайдите нам очень вкусные блинчики долго правда готовят но тем не менее очень вкусно парикмахерская кондиционеры прорабочки то шторы озон wildberries пекарня ателье то есть все это здесь есть а стоматология вот пожалуйста то есть все как бы в доступе то есть именно такого хорошего семейного формата вы сюда приезжаете и пользуетесь вообще всей коммерцией которая у вас здесь представлена также если, например, хотите поставить машину на крытую парковку, то вот еще есть вот такое четырехэтажное здание, там можно это все рассмотреть. Вот, раз-два-три именно интересен тем, что он был построен ранее по ФЗ-214 Здесь можно приобрести готовую недвижимость Здесь уже не так шумят Потому что я помню, года три назад приезжал, наверное, из каждого окна Там было слышно, как народ долбит На сегодняшний день мы с вами видим огромное количество штор уже повешенных И черновых квартир не так много осталось То есть на сегодняшний день продаются квартиры с ремонтом с хорошим ремонтом они, естественно, и хорошо стоят, и... но и самое главное, что сам по себе раз 2, 3 достаточно неплохо сдается в аренду, потому что близко к центру, потому что близко к инфраструктуре, на равнине есть прогулочные зоны и отсюда удобно куда-либо добраться. Пойдемте покажу вам квартиру, вы посмотрите как она выглядит и объясню вам почему она считается одной из самых дорогих и в чем ее интерес. Мы находимся внутри наверное одной из самых дорогих квартир в жилом комплексе 1 2 3 и она такая неспроста. Можно конечно сравнивать ее с квартирами черновыми, можно сравнивать с квартирами с ремонтами, но на самом деле это сравнение не имеет особо никакого смысла, потому что здесь действительно очень качественный ремонт и она именно поэтому считается одной из самых дорогих в 1 2 3. Во-первых, просто вот оцените сам по себе дизайн. То есть здесь действительно ребята вложились в трекинговые светильники. Хорошая кухня, хорошая техника, хорошая мебель. Вообще, в принципе, сама по себе отделка действительно хорошая. То есть эту квартиру можно, конечно, рассмотреть для себя, но вообще ее можно рассмотреть именно как готовый бизнес, потому что она неплохо так сдается. Вы сами, наверное, знаете, что когда вы выбираете квартиры именно для аренды, чтобы пожить самостоятельно, то вы смотрите, вот хочется вот эту, чтобы ремонт был красивый, чтобы в ней было уютно. Они а вы же не смотрите самую дешевую ведь правильно но ну, есть конечно и те кто самый дешевый смотрит но в основном люди выбирают именно для уюта так вот за уют и за комфорт нужно платить поэтому эта квартира сразу вам скажу в месяц ранее сдавалась по 70 тысяч сдавалась не хотели ее сдать за 70 000, а она сдавалась за эти деньги поэтому именно этот ремонт помогает эту квартиру за эти деньги сдавать потому что он вкусный стильный и интересный давайте сразу с вами наверное начнем именно с входной двери я вам так поподробнее расскажу, что вообще здесь есть. То есть вот у нас входная дверь. Дверь, кстати, Торекс. Она поменена. Не вот эти, знаете, стандартные двери, которые в раз-два-три ставил застройщик. А именно нормальную поставили. Чтобы ничего не запачкать, я вам сейчас покажу. Вот такая вот у нас зона хранения на входе. Пальто ваше. Здесь какие-то вещи. Все это очень хорошо интегрировано. Не будем пачкать здесь ничего. Далее, думаете, просто зеркало? нет? Это обувница. Вот мне ее прям очень сильно не хватает вообще в квартире. Потому что я как куда-нибудь поеду, куплю себе кучу обуви. И она у меня стоит. Вот такой шкафчик мне прям точно нужен. Дальше. Большого размера санузел вот здесь. Причем свет включается трехфазный. Ну, вот смотрите, короче, вот этот вот щелкаем. И вот даже вот сейчас видно, как все меняется, да? По оттенку. Значит, это максимальное освещение, это чуть поменьше, это прям такой интим. Сам по себе санузел, так я включу сейчас по максимуму, выглядит вот так. То есть здесь у нас также места под хранение, есть вот такая сушилка небольшая, здесь стоит стиралка, здесь опять же хранение под раковиной и большого размера. Вот такого душевая кабина. То есть в ней можно и вдвоем мыться, если есть желание. Вообще, сам по себе именно дизайн очень вкусно сделан, очень красиво. Здесь, кстати, еще и теплый пол установлен, так что не замерзнете. Но вообще, именно стиль самой квартиры, вы знаете, как называется инстаграмный ремонт. Вот это он только из качественных материалов. Плитка, обратите внимание, какого большого размера. Не вот эта вот, которая рябит в глазах. А прям большие панели, большой керамогранит. То есть все это здесь сделано. Выходим, значит, с вами вновь в основную гостиную. Это типовая вообще планировка в раз-два-три, где унесли кухню вот сюда и сделали здесь вот именно такую студию. Вид у нас, кстати, открывается на реку. За этим видом, на самом деле, много кто гоняется. Вот такой. Здесь ничего не построят, потому что эта территория находится под обременением у государства. То есть там ничего не сделают. Вот так это все выглядит. Сама по себе студия распланирована в кухню. в кухне у нас установлена варочная поверхность Горенье, здесь у нас духовка Samsung, холодильник Bosch, то есть все не дешевое, микроволновки здесь нет, но огромное количество зон хранения, микроволновку можно поставить, если считаете, что она вам необходима, то есть здесь у нас еще и посудомоечка, все как бы есть. Плюс фильтры для воды, то есть квартиры для аренды, к сожалению, их не все ставят почему-то, я не знаю почему. Здесь он как бы есть, то есть люди сразу позаботились. Хороший удобный диван, стоечки вот такие и аккуратно вписанный телевизор. То есть вы сядете сюда вместе со своим любимым или с любимой и посмотрите любимый фильм на ночь. Или какую-нибудь новиночку, которая на сегодняшний день на кинопоиске появляется. Ну на самом деле много что. Ладно, пойдемте с вами посмотрим, как выглядит спальня. Она тоже вкусная, красивая, интересная Вообще на самом деле материалы в самой квартире использованы такие, как антивандальные То есть она изначально собиралась для ремонта Просто люди на сегодняшний день уезжают дальше в другую страну И поэтому эту квартиру они продают Вот для того, чтобы купить в другом месте Оно и понятно, но окей Значит собиралась она изначально для ремонта Обои, например, можно мыть тряпкой без всяких проблем они будут всегда вот такие вот чистые То есть ничего с ними не произойдет Эти панели точно так же можно мыть спокойно Ничего с ними не произойдет Здесь у нас висит вот такой вот изогнутый телевизор Очень удобно смотреть Потому что всегда у вас равное расстояние до каждого угла Двуспальная кровать И вот такая большая зона хранения С доводчиками Хлоп, все встало также далеко не все делают в жилом комплексе 1, 2, 3 вот такие вот напольные обогреватели, именно встроенные. В основном все ставят радиаторы, вот такие вот, которые перекрывают половину окна. Здесь же, как вы видите, вот такая история. На полу кварц-винил, также неубиваемый, хороший, красивый, теплый, не кафель. То есть все здесь замечательно, и зимой, и летом. Это не плитка, это не керамогранит. То есть можно спокойно ходить без тапочек, ноги не замерзнут. Ну и спальная кровать. Удобная, с удобным матрасом, то есть все это сразу остается вам. Также в двух комнатах у нас установлены кондиционеры Зануси, здесь Зануси и вот здесь Зануси. Ну и вас, наверное, интересует стоимость. На сегодняшний день вот эта квартира, я еще раз повторюсь, она является одной из самых дорогих в жилом R2-3, именно потому что она качественная. Не так, что сделали вот тяп чтобы там в какую-то сумму попасть, а именно сделали вот именно хорошо и отсюда складывается такая стоимость. 13 700, на сегодняшний день стоит. Можно, конечно, написать, что в жилом комплексе раз два три черновые начинаются от 9,5 миллионов рублей и так далее. Но если вы купите черновушку, если вы купите еще с каким-нибудь хорошим видом ее, а это считается хороший вид в жилом комплексе 1, два 3, и сделаете примерно такой же ремонт, то примерно ту же самую сумму и получите. Только потратите месяцев шесть на ремонт, испортите нервы, будете заморачиваться с заказами, искать себе специалистов и так далее. А здесь вы просто покупаете готовый лот. Сразу с хорошим ремонтом Да, он дороже, чем все остальное Но тем не менее, это именно то Что приносит хороший доход То есть 70 тысяч на сегодняшний день Ее можно сдать в аренду Если прям вообще не хотите заморачиваться То можно снять там за 65 Ее отдать, ну как-то так В общем, квартира действительно интересная Квартира хорошая, если она вам по душе то ссылки вы найдете внизу в описании к этому видео. Господа, с вами был я, Макс Репьев. Ссылки у нас указаны внизу. Звоните, пишите, если вообще интересуетесь жилым комплексом 1 3 или конкретно этой квартирой. Удачи вам, хорошего настроения, всех благ и пока.